Ну и немножечко третий. Даже посадил здесь единственный росточек пшеницы. Убрал полностью практически остров. Ну, трава уже практически разросла... разрослась. Поэтому сегодня будем строить ферму тиреев. Возьмем ну, немножечко, так скажем.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 Может быть еще раз скил упадут. Но меня почему-то все равно бесит вот этот вот. Бетон. Просто бесит. Ладно, у нас еще два саженца есть. Засажено. Ну, ладно, давайте еще вот, вот засаживаемся. Просто вот сюда вот рандом. Нет. Слишком близко.